Всем привет народ, вы на канале 20 ps решил показать вам реплей, попробуйте его прокомментировать, от вас конечно же обратная связь в комментариях, лайк и подписка соответственно, и давайте посмотрим бой, играю здесь на EBL, решил пофармить карту у нас перевал, Начинаем, едем на центр. Пытаемся что-то просветить, что-то пострелять. Забегая вперед скажу, что бой посмотрим мельком. Все самое интересное будет ближе к концу боя. Бой у нас одноуровневый. Играем мы с восьмерочками. Все разъехались кто куда. Я пытаюсь на центре что-то сделать. Пока ждем, особо никуда не лезем. Пытаюсь поиграть на центре, но меня пересвечивает вражеский ЛТ. Понимаю, что стоит он в тех пустах. И после этого принимаю решение переехать на ледник. Помочь своим продавить его. Там стоит всего лишь два танка. И они всей команды не могут переехать эти два танка. Жду подходящий момент и залетаю к ним в корму. Начинаю раздавать Забираем КВ-4 И остатки выливаем в 44 Пока я перезаряжаю Барабан, 44 забирают И нужно куда-то смещаться Ближе к центру На центре замечаем ПТ-шку, которая уже переехала на наш берег Упасаюсь, что получу в корму От Юлиса Но начинаем преследовать пт -шку. Будем пытаться ее каруселить, ставить на катки и убивать. Без особых проблем получается. Поставить ее на каток. Все, она без ремки. Начинаем ее уничтожать. Тут получаю шот от ЛТшки. Не заметил ее, что она может по мне дать прострел. И прячемся за камень, продолжаем расстреливать MX. Также прилетает от арты мне. Лечимся и добиваем пт -шку. Рядом с ЛТ-432 стоят наши ИСМ и ВАЗИК-132. Я откатываюсь за камушек и спокойно перезарядиться. И что я вижу? На меня летит ЛТ. И даю мне его барабан, но не успевая зарядиться, откатиться не получается, потому что упираюсь в камень. И он, и он просто рано меня забирает. Кто в это время делали наши ЛТ и БИС, непонятно, как он от них уехал, непонятно. Почему они по нему не дали урон, почему он так спокойно приехал на меня, я так и не понял. Если бы не тот злосчастный камень, я бы перезарядил барабан и смог бы его добить. Но получилось то, что получилось. По итогу этого боя я нанес почти 2500. Насветить ничего не, не удалось. И сейчас смотрим дальше. Начинается все самое интересное. В противник остается 4 танка. Счет 11-8 в нашу пользу. По хп мы в два раза выигрываем. Но, скорее всего, что-то пойдет не так, если мы смотрим этот видос. Лора у нас, как оказывается, ФКшл стоял за камнем. И ЛТ спокойно его забирает. Та бригада из двух ПТ нашего японца, которые уничтожили одну арту. Вместо того, чтобы встать на захват, они собираются в путь и преследуют Юриса. Юрис шотный. И прилетает, забирает его. Счет становится 12-9. У противника остался один АЛТ. Борщ. И арта, который давным-давно убежал на калине. Вазик с МХ у нас встают на захват, тем временем наша арта топится, самозатопление противника, а тяжи наши куда-то продолжают путь в надежде поймать ЛТ, я так понимаю, в компании с борщом, вместо того, чтобы развернуться и приехать помочь захватить базу. Сейчас можете отмотать на 10-15 секунд обратно и понаблюдать за нашим ММХ, он стоял на захвате, внезапно начинает разворачиваться, и тут выезжает борщ. Это 100% говорит о том, что наш МХ играет на читах, и стоят у читы на поломку по деревьев. Когда борщ подъезжал, поломал деревья, он это заметил и быстренько развернулся. Борщ, конечно же, всех уничтожает, находящихся на этой базе, еще становится 12-12. Как я горел, в тот момент вы не представляете. Тем временем наш ОНИ решил вернуться. Его просвечивает вражеская ЛТшка. Вражеская арта ему накидывает и съедет по леднику. Тоже возвращается к вражеской базе. Борщ с моста тоже едет в эту сторону. Напоминаю, счет у нас 12-12 по ХП Разница сокращается, И наш ИСМ вырывается на вражескую базу Засвечивает он вражеского борща Останавливается бортом к нему Борщ на него не обращает внимания Смотрит на центр Испытается нанести урон Не попадает Но борщ продолжает его игнорировать Так как ЛТшка подсвечивает ОХО И они вдвоем с борщом начинает его уничтожать вражески ЛТ спокойно поджимается по тоху, притирается к борту у японца ствол не опускается убить он его не может и на пару с борщом они спокойненько его забирают пострелять японцу не удалось но хотя бы покатался по карте может нашел что-то новое для себя И все-таки отважился подняться на гору и спокойненько забирает борща что мог бы сделать давным-давно. И возможно тем самым спас бы своего союзного Вот это Дальнейшее можно и не комментировать. На это просто нет слов. Наш ИС, спускаясь кормой, с горочки разбивается. Времени остается меньше двух минут. Враги вдвоем встают на захват базы. Здесь же остается наш единственный борщ, который один... Явно не успевает захватить базу. И это поражение, друзья. С явным перевесом мы проиграли этот бой. Результаты будут на ваших экранах. С вас подписка, лайк и комментарий. И до новых встреч. Пока-пока.